Я всех рада видеть, дорогие. Уже в это воскресенье у меня будет первое занятие по ландшафтной арт-терапии. Планировала я провести это занятие 12 числа, но ну, еще когда не знала, когда там карантин закончится, когда что. Вот, у нас будет такое очень интересное занятие. Называется В концепции Мой жизненный путь. Будет три части. Ландшафтная арт-терапия. Путешествие пеши потом медитация и еще одна такая коллективная очень сильная техника такая коллективная мандала вот стоимость по сердцу и поэтому кто в это воскресенье может присоединяйтесь пишите я вам напишу где мы встречаемся что с собой взять но ну, что с собой взять здесь есть комары особенно к вечеру думаю встретимся с вами где-то в 15 часов вот. Поэтому, может быть, какую-то одежду с длинным рукавом, но такую легкую с собой, на чем можно посидеть, и бутылочки. Мы с вами посетим источник, из него можно пить. Вот. Занятие вообще очень сильное, очень глубокое и очень нежное и мягкое, да? поскольку оно на природе, поскольку это такие техники, артропита, нежнейшая техника, которая очень хорошо работает, поэтому можно приходить. Вообще с любым запросом, ну можете заранее уточнить, написать мне в любой мессенджер, в директ, личным сообщением. Я всех люблю и те, кто будут со мной, буду очень рад видеть. С любовью Юлия Сагаитис.